Привет всем ребят, скажу так, что я сам с Киева, ситуация с девками была не очень, хотя внешка ну, реально хорошая, но я привык себя дрочить, я привык именно хуявок к себе относиться. И собственно рост девок, ну, роста по качеству девок у меня не было, плюс мало я знакомился, было стрёмно подходить, реально. Ну как и всем в принципе, реально, ситуация у вас пацаны такая же, как и у меня, блять. как. как... Блядь, сто процентов нахуй. Просто это все в голове, блядь. Не важно, какая внешность, неважно важно нихуя, блядь. Главное все, что в голове. Пацаны, тренинг реально меняет, блядь. Сегодня на четвертый день уже, блядь, общаешься и с бисексуалками, берешь номера у секс-консультанта. Ток. Короче, просто кайфуешь от общения. Подходишь, девка такая или молчит, или еще что-то. Думаешь, а нахуй мне такая девка, блять. Развернулся? Ай, дура, бля. Пошла нахуй. Все, под, подошел другой, о, нормальная реакция, что-то пообщался, нравится, не нравится. И уже выбираешь, если не нравится, как бы, ну, слушай, ну, давайте, типа, пока я пойду. А если нравится, уже, ну, проявляешь настойчивость. Как бы проходит эта хуйня, то, что ты зацикливаешься на одной девке. Вот если я раньше, допустим, э, с какой-то познакомился, блядь, я там думаю, не неделю нахуй, что когда звонить, что делать, и то, ну, не факт, что все получится, она же ничего не обязана сделать, правильно? А, ну теперь, то есть, ты подошел, как бы на автомате, подходишь, подходишь, вот сегодня собираю отказы. Подошел пятый отказ, там, подошел шестой, смотришь, ушла, ну как я смотрю, ушла в этот период. Это что-то остановился, бля, остановился на том, что, ну, я туплю, что надо идти, развернулся, хоп, номер, и девка реально классная. Потом секс-консультантши. Секс просто, смотрю, девка реально офигенная. Я бы никогда в жизни к ней бы не подошел просто до этого, блядь. А так я делал задание, подхожу, блин, нормальная реакция. И все, я уже, ну, продвинул разговор, так скажем. Пообщались, все круто, то есть, ну, ребят, если кто очкует, блядь, записывайтесь. Это стоит своих бабок, блядь. Главное тут приезжайте и ебашьте, блядь. Я себя вчера жалел, позавчера жалел. Вот эту хуйню надо убирать, блядь. Надо просто брать и ебашить. Все, что тут вам говорят тренера, надо все делать. Надо, блядь, постоянно возле них тусоваться, блядь. Максимально спрашивайте, узнавайте, подходите к тренерам. Они вам все объяснят, серьезно, ребят. Все, всем пока, короче. Приезжайте, блядь, все нахуй, все, блядь.